Ты можешь думать, что разбираешься в ДНД, но знаешь, что это да, дрот. Ни хрена. Нет, блядь, пока ты не поймешь, что это все, блядь, такое. Это что? А это что? Зачем мне знать дрессировку? Что, блядь, такое магия? Что за кости здоровья? Нахрен, что еще за бонус умения? Почему электромовые монеты такие тупые? Что ж за сранец? забудь про начальную школу, я переучу тебя математике. Ведь давай честно, ты все еще складываешь и вычитаешь однозначные числа на калькуляторе. Добро пожаловать в дерьмовый гайд по ДНД. Это твой бланк персонажа. Без него твой персонаж жить не может. Однако он не всегда должен выглядеть так. Это может быть карточка, каракули в тетради. Или приложение в телефоне, если тебе все еще нужно кормить сложечки, как маленького ребенка, который смеется от слов писяк, как арбузяк. Играя роль персонажа Дэнда, ты будешь обращаться к своему бланку всякий раз, когда нужно бросить кости и узнать последствия твоих действий. многих страшит величие этой могучей штуки, но сожалеть у них не смей, покуда они есть им слабче. Здесь только на первый взгляд куча всего, но возьми себя в руки и разбирайся во всем по чуть-чуть. Первый, кто по своей воле засунул что-то себе в зад, не добился ничего, на тем о том, как страшно что-то совать себе взад он просто сделал это и посмотри где мы сейчас во первых сверху самое основное имя класса раса происхождение и тупые результаты теста вконтакте эти штуки определяют более поздние штуки так что не парься о них пока мы позднее к ним не вернемся если ты пока не уверен что сюда писать все в порядке мы пока прогуляемся к этой башне которая является самой важной частью всего бланка это твои основные характеристики, сильные и слабые стороны твоего персонажа и основные определяющие факторы того, будешь ли ты красться или бодаться, пока будешь данжевать этих драконов. Сила это твои сильные бугристые мышцы. Сколько дерьма ты можешь нести, как хорошо ты можешь тянуть и толкать тяжелые вещи и насколько хорошо ты можешь заставить свои мышцы танцевать. Сила также определяет урон от большинства оружия ближнего боя, но мы вернемся к этому позже. Дальше ловкость версия силы для маленьких сучек. Это твоя зрительно-моторная координация, рефлексы чувство равновесия и скорость, которые ты прячешь свой телефон когда слышишь как мама с папой топают к твоей комнате как годзилла когда сила определяет как хорошо ты выстоишь против брошенного в тебя стола ловкость определяет как ты пройдешь под ним в стиле лимба. ловкость также можно использовать с фехтовальным оружием которое дают тебе выбор между двумя физическими характеристиками при броске на атаку и урон если ты вдруг руки не качал выносливость это твоя живучесть насколько ты здоровый твоя стойкость и бросать на нее надо так часто как часто миллениал завтракает по большей части она лишь определяет количество очков здоровья но все равно очень важна, почти как конфеты у тебя в схроне ты понимаешь как их у Тебя мало, как только встретишь того, у кого их куча. Интеллект это тупо! Если не прокачаешь его до уровня мегагалактических мозгов, и не станешь умнее среднестатистического бакбира. Он используется при проверке знаний, например, при попытке вспомнить что-то из истории, магии или религии. И что самое главное для победы с помощью фактов и логики. В общем, это книжные знания, и ты будешь знать много чего. Это также основная характеристика для волшебников и изобретателей. О, не бойся, мы поговорим о заклинаниях позже. Нетерпелевать тварь. Мудрость это то, что пугает большинство игроков, которые решают, что это то же самое, что и интеллект. И я поспорить готов, что эти люди считают, что сыр и майонез могут. Быть в одном бутерброде. Нет, мудрость это уличные знания, а также общее восприятие мира. Это знания, основанные на практике и опыте. Нет, не этом опыте. Это разница между знанием, что растение ядовитое и знанием того, что тот, кто сказал тебе, что оно ядовито солгал, потому что не хочет, чтобы ты нашел его любимое лимонное дерево. Чертова лимонная шлюха! Еще это основная характеристика жрецов, дроидов и следопытов. Наконец, харизма. Как понять, хорошо ли твой персонаж ебется? Она может описывать многое: от общей приятности и открытости до способностей в публичных речах и способностей в кровати. Это ваш шар уверенность и как вы находите подход к людям заманиваете ли вы его в ловушку или агрессивно пугаете его так сильно что он сам соглашается прыгнуть в ловушку из страха и это основная характеристика бардов паладинов чародеев и колунов потому что помните чтобы получить большой потусторонний бонус нужно быть красавчиком перед боссом-покровителем теперь когда мы закончили с характеристиками поговорим о том как их получить и вот их три самых распространенных метода если ты малыш которому нужно очень сильно создать своего идеального пи персонажа иначе он будет недостаточно подходить чтобы отыгрывать самого себя? Есть покупка очков, как в обычных видеоиграх. Все ваши характеристики начинаются с 8. И у вас есть набор очков, обычно 27, которые вы распределяете между всеми характеристиками. Для всех значений выше 13 тратится 2 очка и максимум составляет 15. Если вы ненавидите математику, тогда печаль, ведь ее будет еще куча. Но если вы хотите чуть меньше математики, есть стандартный набор. Это числа 15, 14, 13, 12, 10 и 8, которые вы распределяете по характеристикам. Но если это превышает твой лимит решений в день, и ты хочешь бросить своего персонажа в загребущие руки бога Рандома. Есть самый распространенный метод бросить 4 шестигранника и убрать наименьшее значение. Это даст вам значение от невероятных 18, до уж шлепных трех, и следим садисты не дает перебросить кости, но чаще всего это дает более увесистые статы. В любом случае, каждое значение определяет второе значение. У блин! Уже слишком много. Нужно следить за целыми двумя числами что за злая зверская загадка. Но не напрягай свои маленькие лобные доли. Эти большие числа не такие важные. Их основная цель определить маленькое число, называемое модификатор. Что значит, можно забить на это число, когда в голове играет устрой-дестрой. Существует довольно простое уравнение для определения модификатора через значение характеристики. Но я знаю, что ты у нас дурачок, поэтому натя таблицу. Теперь перестань Натя. Модификаторы характеристики очень важны, потому что именно их ты добавляешь к результату броска когда нужно. Если у тебя большая сила, твой удар по автомату, что зажал твои чипсы будет значительно сильнее. С маленькой харизмой тебе будет сложно убить уборщика, что это не ты тот автомат сломал. Помни, что ты можешь отлично кидать кости с маленькими характеристиками и ужасно кидать кости с большими но более высокий модификатор делает броски костей больше в твою пользу теперь когда все значения на своих местах и модификаторы посчитаны можно разобраться с тем куда эти модификаторы пихать сейчас мы можем посмотреть на эту запутанную кучу слов но пока не стоит бежать за мамкиным калькулятором все так просто даже человек-воин может в этом разобраться сверху испытание, а это твоя устойчивость и защита от всяческих гадских гадостей которые хотят смять тебя и превратить в кашу вроде ловушек взрывов большинства заклинаний и того голоса в голове который говорит что ты принимаешь плохие решения. Обычно сам ты испытания не кидаешь. Об этом просит твой DM. Когда ты попадаешь в неприятность и видишь эти маленькие прочерки? Вот сюда надо поставить модификатор. <гас> вот именно! Так, можно посмотреть, какое число добавить к броску, когда придет время. Смотри, какой ты умный! Так бы и дал тебе в морду прямо сейчас. Дальше навыки. Это различные возможности, доступные твоему персонажу в обычной партии ДНД. И на каждый влияет значение характеристики. Прям как на испытания. И как у испытаний, здесь есть маленький прочерк, в котором нужно поставить огромное или отстойное значение модификатора. И как Понять, куда какой модификатор девать ну ты дурень просто посмотри в эти полезные маленькие скобочки в которых написана характеристика пройдись по списку и вот ты уже знаешь в чем твой персонаж хорош а в чем ужасен высокая ловкость поздравляю ловкость рук означает что ты можешь лучше мухлевать в покере плохо в интеллекте ну тогда ты скорее всего не скажешь кем был президент и в историческом раунде шоу кто умнее кобальта и мы еще не совсем закончили с этой кучей нужно разобраться с умениями Умение отделяет фейковых геймеров от хардкор топ 500 ультраплатиновых убер про и его можно найти в этом маленьком заколке начиная с первого уровня твой бонус умения плюс 2, и он растет по мере прокачки в общем он повышается на 1 каждые четыре уровня и это число добавляется ко всему в чем ты умел то есть натренирован что касается испытаний и навыков это отражает маленькие галочки и в какие из кружочков ставить галочки определяется классом происхождения а иногда раз например воин умел в испытаниях силой и выносливости так что Ва -бэм! Ва -бэм! прибавь эти числа он может выбрать два навыка в которых он умел из этого списка из букваря первоклассника обычно ты сам выбираешь какие хочется но сейчас выберем атлетику и внимание допустим ты к тому же отшельник ты умел и в этих двух навыках навсегда запомни, если ты в чем-то умел это значит ты добавляешь так сладенькое число к подходящему модификатору характеристики который добавляется к броску умел в атлетике брось до 20 добавь модификатор силы и бонус умения. И если забудешь, в чем ты умел, посмотри в книги игрока о своей расе, классе и происхождении. Поздравляю! Теперь ты знаешь, как работает 90% драконов и подземелья. Чувствуешь себя умным? Чувствуешь, да готов бороться с паучи коровой? Ну-кася, черт возьми, на место мы еще не закончили! Комбат. Раз мы закончили с характеристиками на бланке, мы можем разобраться с боевой частью. Это та часть бланка, на которую надо смотреть, когда Дим говорит: Чики-брики, сейчас кто-то словит маслину. Сверху слева твой класс доспеха. Или КД. По умолчанию он равен 10 плюс модификатор ловкости. Нет, я сказал модификатора не а ну-ка внимательней. Тем не менее, его можно увеличить, надев разные виды брони. С какой ты начинаешь, зависит от твоего класса. Дальше инициатива. Когда начинается боевая сцена, бросают на инициативу и определяет, кто ходит первым, а кто складывает столбики из кубиков следующие полчаса. И это число равно твоему модификатору ловкости добавляется к броску инициативы в начале боя и это последний блок скорость как далеко по шахматной доске ты сможешь пройти заход каждая клетка в длину 5 футов тут должна быть шутка перенижающая метрическую систему на я не пидор. и скорость изначально определяется твоей расой или тем как хорошо ты можешь убедить дема что твой персонаж занимался бегом в школе ниже очки здоровья текущие и временные Максимум за похож на полку анимешника с фигурками примерно после двух конвенций ты можешь попытаться запихнуть туда еще парочку но мы-то все знаем что лишним придется стоять на столе в Вместе со всеми пустыми стаканчиками. Они определяются твоим классом. У каждого есть своя кость здоровья. Плюс модификатор выносливости. Так как ДНД это игра коммунистов и верит в бесплатную медицину. На первом уровне ты всегда получаешь максимальное возможное количество ОЗ. Но на последующих уровнях придется бросать кости Или пропустить как трусы прибавить среднее значение. Что такое текущее ОЗ довольно очевидно. Это то, сколько на настоящий момент в тебе крови. Если они упадут до нуля, то твой персонаж пропускает 50 секунд этого видео. Наконец временные ОЗ. Они повышают значение ОЗ выше максимума, и ты получаешь их только по особым случаям. Через заклинания, специальные способности, или если местная бабушка Люда Ящер приготовила тебе вкуснейшую порцию ее юридически неоднозначного травяного супа для улучшения результатов. Помни о парочке вещей. Временно узы похожи на те обтягивающие кожаные куртки из людей X-90-х. и Они не налазят друг на друга, и ты должен выбрать, какую оставить. Если у тебя их несколько, и если ты умираешь на полу от ножевого ранения, такая куртка внезапно не заштопает твою рану волшебным образом. А это что за одинокие квадратики? Ну, мой тупой ученик инь и я, две стороны одной медали один для того когда ты живешь другой когда ты не живешь первое твои кости здоровья их у тебя столько же каков твой уровень игрока и ты можешь потратить их всякий раз когда садишься отдохнуть и посмотреть одну серию любимого сериала из кинопоиска, чтобы восстановить свои очки здоровья тип кости здоровья определяется твоим классом а восстанавливаешь ты их запас всякий раз до запоем смотришь целый сезон любимого сериала с дубляжом от lost film но что делать если ты истекаешь кровью одетой как крутяцкий любимый супергерой школьника из 90-х если твои текущие задостигли достигли нуля то тебе надо посмотреть на этот квадратик, который никто не трогает, и начать бросать испытания из смерти, в которых ты каждый ход играешь в игру с мрачным жнецом, и бросаешь свой самый любимый и послушный для 20, чтобы или удачно вернуться к жизни, или устроить неудобную встречу с теми бандитами, которых ты пять минут назад убил. Бросишь 10 или выше, заработаешь один успех. 9 или ниже, получаешь один провал. Два провала, если выбросишь жирную, вонючую, натуральную однерку. Если выбросишь натуральную двадцатку, то получишь 3 успеха и вскочишь на ноги с одним музе. Три провала и твой бланк персонажа а не туалетной бумагой диема. В эту часть бланка ты закидываешь все свои различные приемы. Если у тебя есть оружие или атака какого-то рода, то записываешь ее сюда и обращаешься к ней во время боя. Допустим, это щит и меч. Да, оба сразу. Тебе надо записать название оружия сюда, а рядом бонус атаки. То есть, насколько ты метки с этим оружием? Нет, не урон. Урон определяется твоим модификатором силы для большинства оружия. И если это только не дистанционное оружие, вроде лука, в таком случае используй модификатор ловкости. Или если у оружия есть свойство фехтовальное, которое позволяет выбирать между силой и ловкостью. Кроме того, если ты умел в обращении с оружием, то можешь в добавок прибавить и этот бонус. Но откуда знать, умел ли ты в обращении с оружием или нет? Давай запомним на будущее. В другом случае, если это атака заклинаний, вроде потустороннего. Да! Вместо бонуса атаки запиши модификатор основной характеристики. Как пример возьмем Барда. Для него это шлюшья характеристика плюс бонус умения. Когда бросаешь до 20, чтобы узнать попал ли ты атакой, ты прибавляешь это число к значению. В другом случае, в другом случае, если это заклинание или специальный предмет, вроде куча шариков, бросаемых в попытке повторить один дома который заставляет противника пройти испытание, ты можешь записать испытание и его сложность здесь. А, ну как узнать, какое число записывать? Это мы тоже запомним на будущее, заткнись. Когда ты записал это число, справа от него значение урона. То есть то, насколько агрессивно ты познакомишь лицо противника со своим мечом. Оно находится в описании того оружия или заклинания, которое ты используешь. Что бы это ни было, легкий удар по и неуверенности, поразительный персинг порнографических пропорций или 8 до 6 урона на огнем по радиусе 20 футов, просто вербол! Большинство оружий также добавляет твой модификатор силы к урону, если только это не дистанционное оружие, которое добавляет ловкость, или фехтовальное, которое дает тебе выбор. Отличие только в том, что ты не добавляешь бонус умения к этому значению, если это нигде не написано. И большинство заклинаний не добавляет никаких дополнительных модификаторов, если в их простоне текста не прописано обратное. И наконец, не забудем записать тип наносимого урона, чтобы твой DM знал, что твоя злая насмешка наносящая психический урон мало что сделает восставшему, потому что он и так забыл свою самооценку в могиле. Резюмируя, при атаке ты бросаешь до 20. Прибавляешь это число, то есть эти два числа, потом если выкинул выше кб противника, ты бросаешь эти кости, прибавляешь это число, которое на самом деле вот это Спелкастинг мы отойдем от основного листа, чтобы посмотреть на вот этот лист, на котором записаны все твои достижения. Ой, посмотри-ка, он пуст. Это лист заклинаний. Если ты играешь за персонажа, способного творить заклинания, то тебе нужно смотреть сюда, всякий раз, когда ты хочешь их сотворить. Вот здесь наверху ты пишешь свой класс заклинателя, если ты совсем дурак и забываешь, какие заклинания, кто может колдовать. Твою основную характеристику, которая зависит от класса. Сложность испытаний против твоих заклинаний и бонус атак заклинаний. Эй, помнишь мы запоминали на будущее заклинания в твоих атаках? Но будущее наступило, вот оно, сложность испытаний твоих заклинаний или SL. На это число ты смотришь всякий раз, когда заклинание вынуждает противника пройти испытание. И определяется оно так. 8 плюс модификатор основной характеристики плюс бонус умения. Когда разберешься с этим, остальной лист для того, чтобы следить за всеми своими заклинаниями и ячейками заклинаний. То ты пишешь, сколько у тебя заклинаний каждого круга, сколько всего у тебя ячеек, и сколько ты потратил. И отмечаешь, какие заклинания подготовил. Примечание. Это применимо только к некоторым классам. Пожалуйста, обратитесь к книге игрока или любому другому материалу, касающемуся вашего класса, за информацию о том, каким образом вы получаете или подготавливаете заклинания. Что? Не уверен, что такое ячейки заклинаний, потому что извилин маловато, но ну косять на свой взять твою мать. И слушай внимательно, самые слабые заклинания зовут заговоры или заклинания нулевого круга. И если тебе наплевать на их чувства, их можно сотворить столько раз в день, сколько хочется. Для заклинаний первого круга и выше при этом требуется ресурс под названием ячейки заклинаний, чтобы сотворить его. Без этого тебе придется понять по-плохому, что прочтение громовой волны без твоего полудневного сна сделает битву не на жизнь, не а на смерть с подземным повелителем, тем куда менее эпично и больше похоже по запаху на вчерашний шашлык. Если тебя слишком пугает название ячейки и заклинаний можешь использовать мое любимое название магические пули сколько у тебя пуль для каждого круга и как ты их восстанавливаешь зависит от класса и уровня так что как и в 99 процентах этого повторяющегося видео если хочешь узнать больше лучше всего прочитать котомку и игрушек». и следи за своими чертовыми ячейками заклинаний потому что если не будешь и случайно сотворишь 5 магических заклинаний в день то согласно секции 3 главы 1 параграфа 12 кодекса желатиновых нобов у демо будет полное право съесть твои кости После долгого смотрения в зеркало и серьезных размышлений после апокалиптического раскола фанбазы базы было четвертое издание ДНД, Wizards of the Coast начали размышлять над новой версией ДНД. Какие геймплейные особенности они хотят позвать на новые вечеринки, а какие нужно отвезти за дом и сказать, что пора подумать о красивых космических бабочках. Одной из таких особенностей прошлого стал график мировоззрения девственника, который полностью затмил пацанский набор личных качеств, каждый из которых удобный инструмент, напоминающий о интересах, мотивах, недостатках и эротических фантазиях твоего персонажа. Никогда не знаешь, когда придется искать способ решения проблемы через постель. Поэтому удобно быть готовым и знать, какая поза будет максимально подходить твоему персонажу. Свойство личности — это твой персонаж в общем. Что любит, что не любит. Интересы. Манера. Считает ли он что-то супом или салатом. Идеалы. Это мотивы. Принципы персонажа. То, за кого он будет голосовать на выборах или пофиг ли ему на выборы и останется дома, чтобы посмотреть единственный раз в жизни марафон Возвращение самых экстремальных на канале Animal Planet. Узы. Это личные привязанности и опыт, пережитые персонажем. Ими может быть добрый друг, теплое воспоминание или твой любимый светящий Прыгунчик, который всегда скачет как-то странно, не как все остальные. И, наконец, изъяны, которые 99% игроков на самом деле не понимают. И запишут в них что-то простенькое, вроде неуклюжий. Но не я, потому что я безукорызненный и идеальный. О, ты так не думаешь? Может человек со слабостями сделать такое? All of this other shit. Помнишь, мы запомнили на будущее, откуда знать, с каким оружием ты умел в обращении? Что, кстати, вот сюда надо записать. Это и, в общем, любой другой вопрос, который мы разбирали, можно понять в следующей части, которую я люблю называть часть создания персонажа, где ты переписываешь все в книжки. Потому что именно это и надо сделать, чтобы заполнить остаток бланка. Надо выбрать происхождение. Загляни в книгу игрока. Ч ⁇ вообще я умел? Загляни в книгу игрока. Что за черты и особенность? Загляни в книгу игрока. С каким снаряжением начну? Загляни в книгу игрока. Или любую другую книгу, относящуюся к выбранной расе классу происхождения. А как закончишь, поздравляю. Ты заполнил свой бланк персонажа, полностью готовы к тому, чтобы им воспользовались раз, потом потеряли и снова нашли, когда ты сделаешь себе новый. Или, если тебе повезет, он будет использоваться снова и снова несколько лет к ряду, до тех пор, пока на нем не будет больше следов от ластика, чем от карандаша, и однажды плотный лист бумаги превратится во что-то столь же мягкое, как лицо человека салфетки, когда он увидит тебя в душе. Теперь ты знаешь, как использовать бланк персонажа. Большое пожалуйста. Эй, э, ты типа забыл написать историю персонажа? Блять!